По статистике, почти половина наездов на пешеходов совершается в темное время суток, когда при движении водитель видит только освещенную фарме часть дороги. Снизить риск аварии помогут светоотражающие элементы – значки, наклейки, браслеты, брюлоки. Приобретите мышки своим детям и пожилым родителям. Предложите их своим друзьям и коллегам. Наклейте их себе на одежду или сумку. Доказана зона видимости пешехода с наличием светоотражающей экипировки 130 метров. Не пренебрегайте безопасностью, вас ждут дома.